Всем привет! В этом видео я расскажу о первой вышелуне Какушиба. Когда Какушиба был человеком, его звали Мечкацу Цугикуни. Мичикацу родился вместе с младшим братом Юриичи в эпоху Сангоку. Его семья была высокого сословия. Отец решил сделать мечкатсу наследником, когда ему исполнится 10 лет, а Йоричи отправить в храм. Мечкацу запрещалось подходить к Юричи. Однажды он получил по лицу от отца, но все равно подошел к Юричи и подарил ему самодельную дудочку. Тогда он сказал ему: подуй в нее, и старший брат придет к тебе на помощь. С детства он занимался фехтованием, В 7 лет Йоричи попросил его попробовать сразиться с учителем. Йоричи впервые взявшись за меч в миг уделал учителя. С тех пор, Мич Мечкацу начал завидовать младшему брату. Ему было завидно, что Юрич что родился с такими способностями и не стремится к военному делу. Отец разузнал, что Юричи обладает небывалым талантом, после чего решил сделать Юричи наследником, а Мечкацу отправить в храм. Когда мать умерла, Юричи попрощался с Мечкацу и убежал в горы. Это действие не понравилось Мечкацу и он начал презирать его куда сильнее. Прочитав дневник матери, Мечкацу изучил болезнь матери, находившуюся в левом боку. Тогда он он ужаснулся. Он думал, что Еричи лосился к матери, но на самом деле он держал ее больное место. В этот момент он так презирал и завидовал брату, что кровь из носа потекла. К юности Мичикацу обзавелся семьей и жил счастливо, пока его в жизни не появился Юричи. На его дом напал демон. Все вассалы были убиты. Вот-вот умер бы сам Мичикацу, но Юричи спас его. С тех пор он пошел следом за Юричи, став охотником на демонов. Мичикацу не смог освоить дыхание солнца. Юричи помог ему создать упрощенное дыхание под названием «Дыхание Луны». Это дыхание ближе к солнцу от остальных, а может просто противоположность. Он вместе тренировался с первым пользователем дыхания ветра». У сильных охотников начали появляться метки. Позже у Мечкацу появилась такая же, как и у Юриичи. Благодаря метке он стал куда сильнее. К сожалению, даже с меткой он не сумел овладеть дыханием солнца. Меченые мечники умирали, не дожив до 25 лет. Эта новость подвигла Мечкацу предать корпус и стать демоном. Он хотел жить и улучшить свое мастерство. Так же, как и в детстве, он продолжал завидовать Юриичи. Став демоном, Мечкацу взял имя Кокушипа. Спустя 60 лет он встретился со старым Юриичи. Какушиба удивился, почему Юричи дожил до старости лет с пяткой Младший брат резко напал на старшего и прорезал ему горло. Кушиба уже принял поражение, ожидая следующей атаки, но второй атаки не было. Юричи умер стоя от старости, и как Ушиба в ярости разрубил его мертвое тело. Из одежды трупа упала та самая дудка, подаренная им в детстве. Он расплакался и хранил эту дудку до конца своих дней. Около трех сотен лет назад он встретил мечника, пожиравший плод демонов, тогда как Ушиба рассек его тело и тот погиб. На экране можете лицезреть его внешность, когда он был человеком, а теперь будучи демоном. По характеру Какушиба сдержанный, спокойный, относится к своему делу серьезно. Он отрубил руку Акази, указывая, что тот нарушает иерархию демонов. Порой он милостив дает шанс жить дальше и развивать мастерство. Так он спас Кайгаку. Также увидев Такита своего потомка, оценив его мастерство, предложил ему стать демоном. Ну а так, он без проблем может убить любого без всяких эмоций. При жизни Гакушиба был достаточно сильным фехтовальщиком, считавши, что его дыхание никто не сможет унаследовать. Имея метку, он мог смотреть в прозрачный мир, усилив свои физические параметры. Остав а демоном, он стал куда сильнее. Он жился по Хисен Гоку да эпохи Тайсё. За все время он сражался и убивал многих истребителей демонов, включая столпов. Каждому разумом он накапливал опыт. По скорости он быстрее Гемея, Санами и Муичира, без проблем уклоняется от дымки Муичиры, радовался молниеноса сзади гении. Тело Кукушиба настолько крепкое, что его голова не сдвинулась вообще, когда прилетела была Гимея. Как у всех демонов выше луны, регенерация у Кокушиба быстрая. Он был обезглавлен и все равно выжил и восстановил голову. Выглядел он ужасно, и самому ему было мерзко от своего вида. Предположительно, эта форма делает его сильнее. В скупе с прозрачным миром и своими проницательными глазами, Кокушиба узнала, что Муичира его потомок, а гения есть демонов. Дыхание луны. Техник показано 16, превышает все остальные дыхания. Атаки похожи на полуметицы, лезвия разной длины, которые постоянно меняются. По большей части наступающий стиль с огромным радиусом действия. Кокушиба с легкостью разделил тело гений пополам. Использовав шестой стиль, Кокушиба разрезал множество колонн вокруг. Вместе с этим изранился Нами. Скорее всего, это дыхание подвластно только Кокушиба, поскольку он использует технику демонической крови, делающей меч из своей плоти. Весь меч покрыт глазами благодаря чему он видит все атаки и реагирует быстро. Если сломать меч, то ничего страшного, он сможет восстановить ее. Меч может стать длиннее, добавить себе пару лезвий, тем самым увеличивая радиус атаки. Когда он воссоздал длинный меч, он пробил защиты столпов и порезал их. Санами потерял пару пальцев. Когда его окружили, он создал множество клинков на теле. При высвобождении клинков, столпы отпрянули. Гению разрубило пополам. По праву считается сильнейшим из демонов после Мудзана. Сражался как ушиба против троих столбов пробудивших метки, а после использовавший багровый алый клинок, препятствующий к регенерации. Также ему мешал гений, который выкачивал кровь с Кукушиба и редкой кровь с Анеми. В конце концов, ему отрубили голову, а он выжил и отрастил себе ее обратно. Возможно, он победил бы их, однако воспоминания сильно повлияли на его состояние, и он исчез, оставив после себя дудочку. Кукушиба хотел стать таким же, как Юри Ичи. На этом все. Прошу просить, если забыл что-то важное рассказать. Всем до скорой встречи.